Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для раков на июль 2021 года. Как обычно, я начну с Кельтского креста, а потом мы поговорим про любовь. Посмотрим, вытащим несколько карт для тех, кто в паре, для тех, кто одинок и на финансы. Под колодой, под колодой у нас семерка пентаклей. Ну что ж, семерка пентаклей – это когда мы вкладываемся во что-то, то есть сажаем вот эти семена, потом э, ухаживаем за деревцем, взращиваем его. В любой области это деревце может быть. Кто-то взращивает свою карьеру, свое финансовое благополучие. Кто-то вкладывается вот так в отношения, чтобы была хорошая семья, были хорошие отношения. Э, время сбора урожая. Но в то же время, время э, обдумывания, то есть строительство планов на будущее. Вот такая замечательная карта. Давайте посмотрим, как она проиграется с основным раскладом. В центре креста у вас карта, ух ты, карта силы, которую перекрывает семерка посохов. В основе вашего креста королева посохов. В недавнем прошлом у нас э, Паш, Паш Кубков. Э, во главе вашего расклада карта Луны. В ближайшем будущем у нас карта Императрицы. Для вас, мои дорогие, ух ты, туз Чаш. Э, в вашем окружении еще один туз, туз Посохов. надежды и Страхи, девятка Пентаклей. О, шестерка Пентаклей, простите. И чем все завершится, у нас еще один паш-паш мечей. Ну, давайте начнем все по порядку. С малого креста, карта силы и семерка посохов. Во-первых, семерка посохов – это карта воина. Человек, который отстаивает свое мнение, свое решение, может быть, даже какое-то, не дает в обиду ни себя, ни людей, которые от него зависят. Если вы внимательно посмотрите, на карте даже есть значок планеты Марс, а Марс это воитель, это агрессия, это движение вперед, это энергия, и тут же карта силы, то есть сила есть, совсем справитесь вы. Старший аркан представляет знак зодиака Львов, а львы это как бы царь зверей, вот это вот лидерство еще вдобавок. По семерке посохов часто бывает, например во-первых, вас могут окружать какие-то сплетни, например. Не всем все нравится, может быть, что вы решили, как вы решили. Особенно на работе бывает такое, если вы, например, руководите небольшим коллективом. И за вашей спиной могут как бы шептаться. Но ваша позиция, вот это вот, меня это не касается, я решила, так и будет. Например, вы решили... Уйти с работы и решили заняться своим бизнесом, но, может быть, вашей семье это не очень нравится, потому что ваша работа приносила стабильный доход. А никто не спрашивает, были вы счастливы на этой работе, устраивала ли вас эта работа. Может быть, вам, у вас постоянный стресс был там. Но вы вот твердо стоите на своем решении, ну и карта силы тут же вас поддерживает. Очень хорошая эта карта, кстати, для здоровья у тех, у кого какие-то проблемы. То есть вы выстоите, отстоите себя, как говорится. И вот карта силы даст вам вот дополнительную какую-то поддержку. В основе вашего креста у нас королева посохов. Королева посохов – это женщина. Женщина – элемента огня. Это львы, овны, стрельцы. Видите, как у нас проходит карта Львов, кстати, для кого-то, кто-то из львиц, может быть, или львов для вас важен. Львица в данном случае, может быть, или стрельцы, э, овны. Обычно люди огненной стихии, они чем-то выделяются. В них очень много энергии, вот этой вот мартов, марсовской энергии, э, креативности, артистичности. Они могут как бы выделяться внешне, очень любят как бы... Э, Выражать себя через внешность, через свою одежду, кому-то, кто-то через прическу, мужчина, например, часто через татуировки или мышцы свои накачаны, женщины, макияж, красивая одежда. Это люди, которые не очень любят работать на кого-то, потому что люди очень предприимчивые, они любят работать на себя. Люди могут быть, вот женщина в данном случае в какой-то креативной среде может быть, может быть у нее салон свой, галерея своя, шиот может быть, какое-то ателье или любое что-то, даже если что-то связанное с компьютерами, то может быть создание каких-то сайтов, креативность в чем-то. Очень хороший бизнес-партнер, потому что постоянно будет и, и, и идеи какие-то будут постоянно, и будет энергично их реализовывать эти идеи. Для кого-то это может быть карта близкого человека, подруги для женщин, для мужчины, если это ваша партнерша, то тоже замечательно. И внешне она как-то будет выделяться, и какие-то вот постоянно, и артистично это тоже. Есть о чем поговорить с этим и энергично в то же время сексуальность. В недавнем прошлом у нас карта паж кубков. Но это тоже замечательная карта. Пажи всегда информация какая-то, либо дети. Если это ребенок, то ребенок может быть ваши, водные стихии. рыбы, раки, скорпионы, дети, дети вот водные стихи обычно очень чувствительные: не так посмотришь, заплачут, не так как бы голос повысишь тоже, поэтому будьте с ними более дипломатичны. Либо это новости какие-то, пажи приносят нам какую-то позитивную в данном случае. Информации, потому что кубки в кубках у нас всегда что-то позитивное какое-то. Может быть, любовное предложение. Может быть, вас на свидание будут звать или звали недавнее прошлое. Может быть, кто-то позвонит и будет говорить о своих чувствах вам. Или что-то напишет какую-то смс да, в современном мире. Мы все очень быстро, вся эта коммуникация происходит. Либо для тех, для кого любовь не ваша тема. Может быть, вы что-то получите очень приятное, приятное известие какое-то, Какую-то информацию, которая вас обрадует. Может быть, вас на интервью позовут, на работу, если вы хотите поменять работу, что-то, что принесет вам позитивные эмоции. А во главе, во главе вашего креста карта Луны, старшая ваша карта в первую очередь, потому что старший аркан представляет знак зодиака Враков. Карта эмоциональная. Луна – это у нас постоянные вот эти эмоции. 28 дней лунного цикла, эмоции меняются. Ну и в то же время карта, говорящая о, о чем-то скрытом, наше подсознание. Всегда и вот по этой карте, во глав, так как она у вас во главе, какие-то могут быть тайные мысли, или вы, может быть, просто что-то скрываете или скрывают от вас, вы хотите узнать, или у вас предчувствие, может быть, какое-то, вообще люди, водной стихии, они очень интуитивные очень чувствительны и хорошо как бы для них работать кстати или заниматься чем-то вот в плане эзотерики тару карт потому что вы чувствуете интуиция высокоразвита астрология например ну и тут вот может быть что-то предчувствие какое-то либо что-то скрыто от вас, какие-то тайны, какие-то секреты для кого-то из раков. Но это очень важно. Почему-то у вас в голове все это постоянно крутится, постоянно вы думаете об этом или предчувствуете, как я говорю: нету никаких конкретных, может быть, доказательств, но как бы есть какое-то вот это шестое чувство, что ли. Ну, а в ближайшем будущем у нас замечательная карта императрицы. Для женщин это карта фертильности, то есть если, особенно для тех, кто хочет беременность, рождение детей. Это, зачатие Для мужчин тоже, может быть, ваша партнерша. Вы узнаете, что вы в ожидании, что у вас будет ребенок. Тоже замечательно. Ну, а для тех, кто как бы, не хочет, во-первых, период фертильности, поэтому, сами понимаете, предохраняемся. Во-вторых, это может быть плодородие, плодотворность. Мы говорили о том, что как бы вас рядом с вами такая женщина, которая полна креатива и креативности, то, может быть, вы будете очень плодотворны, то есть какая-то работа, какие-то проекты, особенно если вы работаете на себя, может быть, вы что-то производите, у вас все будет очень много, большое количество чего-то. И в то же время еще карта императрицы, посмотрите на нее карта нарисован значок планеты Венеры. Это красоты, она управляется планетой Венеры. И говорит о красоте для женщин. Это может быть смена имиджа. Или вы займетесь чем-то. А еще императрица, она во главе чего-то. То есть во главе своей империи. Может быть, у вас маленькая империя, то есть свой бизнес какой-то. Или вы начальница, может быть, в какой-то среде. Опять, вот мне хочется что-то креативное. Салон какой-то, спа какой-то. Там, что где можно что-то либо красотой заниматься, либо креативным креативностью. Либо вы смените свой имидж, пойдете, постригетесь, делаете какую-то замечательную прическу, кто-то займется своей внешностью, какие-то уколы красоты могут быть, что-то вот в этой все области. Для мужчин это может быть такая вот, вот так вы относитесь к своей женщине, да и даже для, для женщин тоже, может быть, так вам мужчина относится, как к императрице. Знаете, как часто говорят, моя принцесса, вот моя императрица, то есть луч, самая лучшая, самая лучшая жена, самая лучшая девушка, самая лучшая подруга, мать детей. Вообще все-все-все самое-самое такое. Очень как бы благоприятный период. Но еще в то же время, как я сказала, конечно, и для бизнеса, и для работы тоже это плодородие. Ну и для вас, мои дорогие, все-таки очень хороший период. Вот это вот туз-чаш. Если тут была, был паш-чаш, маленькая какая-то новость, то тут огромная новость. Во-первых, это может быть признание в любви. Во-вторых, это может быть предложение, предложение руки и сердца для вас. Это когда эмоции прям зашкаливают, переливаются через эти чаши, то есть все самое-самое позитивное для тех, для кого еще раз любовь не ваша тема, это может быть какое-то очень важное предложение. Если вы тут сходили на интервью, вас позвали, то тут вам сделали предложение, может быть, на работу, на новую. Что вас обрадует? У каждого своя, жизнь у разного разнообразная, поэтому что-то вас очень сильно обрадует, и помним о том, что туз – это всегда неожиданность, это какая-то рука судьбы, это карма, что-то такое вам придет, придет что-то такое позитивное. А в вашем окружении все-таки очень хорошо проигрывается карта работы, потому что туз посохов – это работа, карьера, бизнес, дело ваше, что-то вот связанное с этим, туда, куда мы вкладываем свою энергию. Потому что огненная стихия, энергия. Либо страсть, если это любовь, то это символ страсти. Тоже, может быть, какие-то сексуальные отношения. Это... Либо вы начнете что-то новое. Для тех, помните, семер... где у нас тут семерка посохов. Кто-то отста решил уйти с работы, отста... начать свой бизнес. Пожалуйста, новая работа, новый проект, новый бизнес какой-то. Креативность какая-то, артистизм, может быть, даже что-то связанная с артистизмом. Так что все очень и очень позитивно. Обе эти, оба этих туза как бы принесут вам, конечно, очень много какой-то позитивной энергии. Надежда и страхи. Шестерка пентаклей, Я думаю, скорее всего, это надежды, потому что шестерка пентаклей это стабильность, финансовая стабильность. Это то, что вы хотите, чтобы сколько уходило, столько и приходило. То есть не было никаких долгов. Хотелось бы, конечно, чтобы еще, еще что-то оставалось, но вот хорошо. Хотя бы вот, чтобы не, не было долгов, чтобы на все хватало. Вот этого хотелось бы стабильности такой, чтобы весы не перевешивали. Ну и ваша последняя карта – это какое-то подписание каких-то документов для кого-то, кто, может быть, выходит замуж или женится. Это подписание, может быть, Самого документа о браке, может быть. Для кого-то, если это бизнес какие-то. Только документация, может быть. Переписка какая-то. Подписание каких-то контрактов. Кому-то, на может быть, если вы снимаете помещение, может быть, подпишите документ. Или с банком вы договариваетесь о каких-то кредитах или еще что-то. Потому что Паш Мече – это сухая информация. Деловая какая-то переписка. Деловая коммуникация, может быть, какая-то. А для кого-то, может быть, ребенок очень важен. Мы говорили, что пажи – это дети, в данном случае у нас воздушная стихия, это весы близнецы водолей, может быть. Тут в данном случае, когда у нас элемент воздуха, это у нас интеллектуальность, что-то связано, может быть, ребенок очень интеллектуальный. Ну что ж, мои дорогие, да, замечательный расклад получился, давайте посмотрим про любовь, обещала. Возьмем новую, другую колоду. И первые три карты для тех, кто в паре. Королева Пентаклей. Семерка кубков все в работе, в работе, в деньгах, в зарабатывании. Если для женщин, то вы, как бы, женщина, я вижу, обеспечена или хорошо зарабатываете. Перед вами много каких-то возможностей и опять у нас выпала семерка Пентакли, помните, она у вас выпала под колоды, это вкладывается, кто-то вкладывается в отношения вот в эти, и пришло время сбора урожая, то есть, может быть, переводить отношения на следующий уровень. Почему-то все связано с финансами, может быть, вы решите съехаться, или сложитесь и купите что-то, жилье какое-то совместное, или у вас какие-то другие совместные финансовые планы, но тут, как бы, может быть, вы оба Люди, у которых карьера, работа – это на главном месте, финансовое благополучие тоже для вас на главном месте. То есть вы связаны вот, этим вот, вот этими материальными благами как-то между собой. Ну Давайте посмотрим для тех, кто одинок и в поиске. двойка пентаклей, карта влюбленных, ну что ж такое какие карты для тех кто одинок и в поиске но любовь я думаю что долго вы одиноки не будете даже тут и добавлять нечего карта влюбленных старший арканы то есть будут серьезные отношения что для мужчин что для женщины карта опять-таки императрица она тоже выпадала у нас в вашем основном раскладе для мужчин это вот вы для вас эта женщина как императрица красавица может быть даже вы, она у нее свой бизнес или еще что-то для женщин вот так к вам будет как к относиться э, ваш мужчина, будет вас прям на руках носить, э, но вы почему-то, знаете, очень все-таки вот эта материальная среда, она проходит красной линией по обоим этим э, картам, у вас вы все-таки несколько финансово, все-таки взвешиваете все, до сих пор как-то не определились, что ли, или... Э, вот это вот один день вам всем нравится, а может быть другой день вы находите в этом человеке какие-то изяны, или один день вы совершенно счастливы, другой день вы что-то опять как-то не очень, или взвешиваете правильно ли этот человек, ну подумать конечно правильно, обдумать все, но как бы не затягивайте с этим, потому что я вижу, что очень хороший союз, потому что карта влюбленных это старший аркан, эти отношения будут перерастут во что-то очень серьезное, брак может может быть, совместное, как бы проживание очень долгое, вот так вот. Ну давайте посмотрим про финансы. Так, опять у нас э, паш, паш посохов, финансов, шестерка чаш э, и карта суда и справедливости. Ну давайте посмотрим, что тут. Ну, э, для финансов, во-первых, э, э, карта суда и справедливости, так как это старший аркан, с нее и начнем, говорит о том, что вы начинаете с нуля, с чистого листа. Начинать с чистого листа, закрыть какие-то дела, закончить что-то и начать заново. Кто-то у кого-то это, на самом деле, может быть новый бизнес, новая работа, вы перешли. Начинаем с нуля. Но... По этой карте все чисто, белый лист, то есть никакого обмана, никакого, никакого аферизма, то есть никаких подпольных там дел. Все честно, все открыто, ничего от вас не скрывают. Сказали, столько и столько и заплатят То есть все все вот прозрачно вот по этой карте. Начало. Шестерка чаш – это тоже очень хорошая карта. Эта карта, может быть, кто-то из прошлого появится в вашей жизни, потому что шестерка чаш – человек, свой, друг какой-то, знакомый какой-то люди с которыми вы работали может быть потому что паш это коммуникации помните мы говорили об этом и Посохи, это работа, может быть, вам предложат новую работу, человек кто-то из прошлого, человек, с которым вы уже до этого работали, или начальник, который, который вас узнает, или вы обратитесь кому-то, вот это вот коммуникация, может быть, какая-то по работе, переписка какая-то, может быть, и, может быть, вы начнете вот именно с нуля что-то, или подписание контракта, может быть, кстати, если финанс... у вас судебные какие-то разбирательства, связанные с вашими финансами, то тоже Карта выпала вам, вы можете завершить это, и шестерка чаш тоже, это хорошая шестерка, это равновесие, то есть э, решение суда может быть очень уравновешенное, то есть вас будет удовлетворять решение суда. Но тоже нет никакого такого негатива, тоже замечательно, я конкретно не вижу никаких пентаклей в данный момент, но зато все-таки туз это такая очень важная карта.